Привет всем, меня зовут Ненад, я руководитель сервисного отдела компании Ego 3D. Сегодня у нас две самые популярные модели 3D принтеров в России. Это Ultimaker 3 и Picasso Designer X Pro. Обе модели известны уже многим пользователям. Многие из них писали подробные обзоры, делились своим опытом эксплуатации. В сетях появлялись различных обсуждений, и у каждого из них сложилось свое мнение по поводу каждой модели. Мы решили сделать короткое введение перед главным обзором, а именно сравнить основные технические характеристики принтеров с самим производителем. Давайте начнем. Первый параметр сравнения технических характеристик двух принтеров следующий. Страна происхождения Ultimaker 3 выпускается и производится в Нидерландах, а Picasso Designer X Pro в России. Технология печати у обоих принтеров одинаковая, FDM-технология. Отличается технология работы экструдеров. У Ultimaker 3 имеется подъемный механизм, который убирает второй экструдер, когда тот не используется. Designer X Pro использует свою технологию, которая называется Jet Switch. И она подразумевает систему быстрой смены рабочих сопл с полным запиранием неактивного сопла. Разрешение печати у принтеров также отличается. От Maker 3 разрешение печати составляет от 20 до 600 микрон, в зависимости от диаметра экструдера или сопла, который используется. Дизайнер X-Pro разрешение составляет от 50 до 250 микрон. Точность позиционирования по координатам XY и Z у обоих принтеров также отличается. У Ultimic 3 по XY составляет 12,5 микрон, Z 2,5 микрон. Designer X Pro по XY позиционирование составляет 11 микрон, а по оси Z 1,25 микрон. Диаметр нити у обоих принтеров также отличается. Ultimaker 3 выпускается своим диаметром 2,85 мм, а у Picasso используется диаметр нити 1,75 мм, который более широко распространенный является. Нужно нам также подчеркнуть, что... Тип поддерживаемых материалов у обоих принтеров достаточно широкий диапазон. Но нужно заметить, что Ultimaker 3 использует MPC-чип, который позволяет очень быстро распознать и определить тип материала, который используется в данном принтере во время установки. В дизайнере X-Pro настройки материалов для печати с принтером нужно производить вручную. То есть там нет MPC-чип, который мог бы автоматически определить тип, диаметр и цвет материала. Оба принтера печатают сторонними материалами, с том отличие, что Ultimaker 3 выпускает свои материалы, а Picasso использует сторонние производители. Нужно напомнить, что весь принтер составляет Ultimaker 3 10,6 кг, а Picasso 16 кг, но немного тяжелее. Соответственно, и размер самой упаковки, и самого принтера намного больше, чем Ultimaker 3. Максимальная потребляемая мощность Ultimaker 3 составляет 221 Вт. Пока у Designer X Pro 400 Вт. В интерфейсе подключения Ultimaker 3 имеется Wi-Fi, Ethernet и USB. USB-накопитель поставляется в комплекте с принтером. Designer X Pro использует USB и Ethernet. USB-накопитель также поставляется в комплекте с принтером. Уровень шума у Designer X Pro на 5 дБ выше, чем у Ultimaker 3, и составляет 55 дБ, пока в Ultimaker 3 всего 50. Программное обеспечение. Оба принтера используют свою собственную разработку программного обеспечения. Ultimaker 3 использует Ultimaker Core, одна из самых популярных open-source Программы, которые используют многие производители 3D принтеров, в основном поднебесные, то есть в Китае. Designer X Pro использует свой программное обеспечение, которое называется Pikachu 3D Polygon. А Ultimaker 3 также имеется программное обеспечение для управления принтером. Называется Ultimaker Connect. А также поддержка облака, называется Ultimaker Cloud, которая позволяет печатать удаленно, то есть контролировать за процессом печати, запускать печать, вне зависимости от того, вы находитесь в офисе или вне офиса. Также имеется в Ultimaker 3 интеграция с CAD-системами, как Autodesk, Solidworks, Siemens NX и другие, которые в процессе интеграции. Picasso пока нам неизвестно, проводится ли какой то внедрение или какая-то интеграция CAD-системы. Тип поддерживаемых формат файлов У Ultimaker 3 больше Стандартный STL, URG Также X3D, 3MF И BMP, GIP, GPG и PNG В Picasso только STL и PLG Внутренний формат Компьютерная система, которая поддерживается для работы с программным обеспечением, Ultimaker 3 разработана под macOS, Windows и Linux системы. Designer X Pro поддерживается только система Windows. Гарантия у принтера Ultimaker 3 составляет 12 месяцев. А у дизайнера X Pro 24 месяца. Должен заметить, что сервисное обслуживание на территории Российской Федерации Picasso производится собственными силами, а также через своих дистрибьюторов, которые лицензированы для того, чтобы производили гарантию, гарантии, плюс обслуживание. Для Ultimaker 3 в России имеются сертифицированные инженеры компании iGo3D, которые производят постгарантийные и гарантийное обслуживание и консультации, поддержка данным оборудованием. И последний параметр, который должен заметить, это стоимость. Ultimaker 3 на сегодняшний день цена его составляет 270 тысяч рублей, пока дизайнер X Pro 299 тысяч рублей. В следующем видео мы расскажем вам о результатах сравнения этих двух принтеров и подведем итог. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за новостями. С вами был я, Нена. До следующего раза.